Центрального, И усяду все прямо в пыли, чтоб звуки напевы печального с гармошки моей потекли. Пою я о девушке брошенной, печальный хороший такой, и смотрит в мой рот перекошенный. за смутный нечистой на живых поймут, что барышни к чему, Коль грубые бабы захина и ждут надоедлившим дому, поймут, что всю жизнь не распутятся. За свое ремесло Кое счастье в голубеньком платится, Слезами с возвратом ушло Кое счастье в голубеньком платьице, взорами закабаненную удачу, и скоро торговцы советские почувствуют горький стыд. Веду я мелодию грустную И горько трясу головой И жижил сладкой арбузной Приклей мой зад к мостовой Я слежу я за кепкою, когда она будет полна За ваше здоровечко крепкое я бело выпью вина За ваше здоровечко крепкое я бело выпью